Программа Бернина позволяет сохранять созданные вами файлы вышивки в различных форматах. Каждый формат предназначен для определенной цели. В каком-то формате мы отправляем файл на вышивальную машину, а какой-то формат служит для того, чтобы вы могли в любой момент открыть дизайн и внести в него правку. Вот об этом мы сегодня поговорим. Вы открыли рабочий документ и сделали первые шаги в создании нового файла вышивки. И сразу после этого необходимо сохранить свою работу. Сохранить ее следует в родном формате программы ART. Этот формат содержит всю подробную информацию о файле, количество объектов, используемые инструменты, тип и свойства стежковой заливки, ну и так далее. Файл, сохраненный в этом формате, называется «Исходником». Вы можете вносить в этот файл любые правки. Это рабочий формат программы. Сохранить файл в программе можно несколькими способами. Команда «Файл сохранить» сохраняет файл под тем же именем в той же папке и в том же формате. А то есть старая версия файла будет заменена на новую. Имейте это в виду, внося правки в скачанные файлы вышивки или работая с файлами из встроенной библиотеки. При первом сохранении нового документа программа обязательно предложит вам выбрать папку, задать имя файла и указать формат. а вот при последующем использовании этой команды будет заменять старую версию файла на новую. Поэтому, если вы создали дизайн в одном размере, сохранили его, а потом решили создать этот же файл в другом размере, то следует использовать команду «файл сохранить как», которая всегда предлагает выбрать папку, задать уникальное имя файла и подобрать подходящий формат. Сохраняя файл в формате программы, выбирайте версию файла ART, соответствующую версии вашей программы. Если вы сохраняете дизайн для пользователя другой версии Бернина, то выберите среди форматов ART соответствующий. Создание файла вышивки может занять 5 минут, а можно просиживать за работой часами. Все это время нужно помнить о периодическом сохранении файла вышивки, чтобы если что-то произошло, свет отключили, программа зависла, ваша работа не пропала. Чтобы не держать это все в голове, можно довериться функции автосохранения. Зайдите в меню «Параметры», «Свойства» и во вкладке «Общие» активируйте функцию автосохранения. Интервалов 10 минут будет вполне достаточно. Все промежуточные файлы, которые программа будет автоматически создавать каждые 10 минут, хранятся в папке Backup. Если что-то произошло, вы не успели сохраниться, то самую последнюю версию своей работы вы найдете в папке Program Files Bernina Backup. Со временем, если не чистить эту папку, она станет весьма объемной. Приучите себя заглядывать сюда и удалять содержимое папки Backup. Закончив работу над дизайном и сохранив его заключительную версию в родном формате программы, нужно теперь отправить файл на вышивальную машину. Программа «Бернина» позволяет сохранять файлы практически для всех бытовых вышивальных машин, а также поддерживает некоторые форматы промышленного оборудования. Зайдите в меню «Файл» — «Экспорт машинного формата» и задайте уникальное имя файлу. Затем выберите носитель, на который вы хотите сохранить дизайн и нажмите сохранить. Если ваша вышивальная машина Бернина, вы можете воспользоваться функцией файл записать на карту. В открывшемся окне выбрать один из предложенных вариантов, сохранить на USB флеш в формате ART или XP и отправить напрямую на вышивальную машину. Кстати, обратите внимание, что в данном случае при таком типе сохранения ART – это тоже формат машины, а не родной формат программы. Подведем итог. Родной формат программы ART формируется через функцию «Сохранить» или «Сохранить как» файл для машины через меню «Экспорт машинного формата» или «Запись на карту». Всем хорошего дня!